Тема сегодняшнего вебинара «Особенности рекрутинга в интернете и как живя даже в деревне на три домика, то есть там, где рекрутировать совершенно некого, создать мультирегиональную структуру». Вот, ключом к работе в интернете, в отличие от тех же холодных контактов и от списка знакомых, служит именно визуализация. Потому что я лично делю рекрутинг в интернете на два направления – активный и пассивный. Активный – это тогда, когда инициаторами контакта с человеком выступаем мы, есть, например, написали ему на его сообщение на форуме ответ, или попросили к ним в социальной сети, в друзья, предложили флоревиты. И пассивный, это когда мы вывесили, например, на досках объявлений, объявление со своим телефоном, или сделали сайт, раскрутили его, но все равно не все посещающие сайт, они все, не все подписываются, не все видящие наше объявление звонят нам. Соответственно, здесь работает мыслеобраз. Очень интересно, когда, чтобы нашему желанию не мешали, мы выстраиваем именно мыслеобраз, создания сильной мультисетевой, мультирегиональной команды, и так, чтобы сюда чужая воля не вклинивалась. Здесь важно, чтобы нам не мешали. То есть мы должны создать мыслеобраз, обычно об этом особо не уведомляя окружающих. Если мы говорим, вот сейчас я в интернет, сделал сайт, сейчас я нарекрутирую кучу людей в интернете. Естественно, что будет? Те, кто услышит, подумают, даже если это ваши партнеры. Вот у него сайт есть, а мы не умеем. Вот, то есть, соответственно, идет зависть и так далее. Поэтому решили создать, сделайте, не хвалитесь успехами раньше, чем сделали. Вот, работа в интернете, она обычно такая незаметная, но дает очень явный результат. Вот поэтому очень важно это именно визуализация. Вы должны понять, кого вы хотите пригласить в свою команду. То есть каких людей, возможно, этих людей в вашем окружении нет. Соответственно, я поставила четко критерии, что я хочу лидеров целеустремленных, умных, духовных, честных в первую очередь и разделяющих взгляды. И вот знаете, практически все, кто у меня подписываются в интернете, это либо потребители, Разовые, купил, ушел. Либо такие же, как я. И поэтому вам нужно поставить, что вот такие, какие вам люди нужны. Если вы сами вдруг не являетесь сильным, не являетесь амбициозным, но вы хотите таких лидеров, вы ставите просто вот запрос в высший мир. Я хочу таких, таких, таких. Это как в ресторане. Вы приходите и говорите, я хочу утку, жареную с яблоками, под таким там сливовым соусом, вам ее готовят. Точно так же мир, он, э, разнообразен, и в нем бесконечное количество вариантов. То есть вы должны создать вот этот <свят> мыслеобраз того варианта развития событий. Вот, сегодня, как раз, точнее вчера было новолуние, И вчера и сегодня дни как раз идеально подходящие для визуализации. Но для того, чтобы все получилось, вы должны спокойно сесть и записать те характер, э, черты характера, внутренние качества, Людей, кого вы хотите привлечь. Потому что интернет, в отличие от холодных контактов и от ваших окружения, он дает именно резонанс к тому образу, который вы ставите. Сегодня написали духовный внутренний портрет того, кого вы хотите привлечь. Не надо конкретизировать, мужчины это или женщины. Вы должны хотеть привлечь свою команду, в первую очередь лидера. Умного, амбициозного, который ставит высокие цели. Дальше будет седьмой лунный день. Это примерно через неделю, следующий понедельник ориентировочно. Надо в календарь посмотреть. Вы должны вслух прочитать то, что у вас написано. Вот, то есть седьмой лунный день, оно получается именно создание, работа со словом. То есть если вначале создание образа, то потом работа со словом. Создали и отпустили вот этот образ. Для того, чтобы образ пришел к нам вокруг того, кого мы хотим видеть в своей команде или в личной жизни мы должны от него его отпустить. Мы создали, отпустили. И вот тогда, и вот эти вот семь дней спокойненько занимаемся рутингом в интернете, на, имеется в виду пассивным рутингом. Есть, вешаем объявления, э, размещаемся на форумах, размещаем что там, размещаем, вот сейчас расскажу, э, э, реферальную ссылочку, ссылочку на сайты, пишем вообще о продукте. Чем больше отзывов, тем лучше, положительно. Собираем результаты со своей команды, чтобы было чем делиться с пациентами и с партнерами потенциальными. И главное, имеем тоже цель. То есть мы ставим себе не только образ того, кого мы хотим, но и ту цель, под которую должна прийти команда, которая принесет нам средства, необходимые для реализации цели. То есть опять тот же коллаж. возвращаемся к котором говорили в прошлый раз. То есть можно Сделать его мысленно можно сделать его на бумаге. Цель есть, все, средства подтягиваются. Теперь каким образом мы можем создать свою онлайн-команду? Вот, есть несколько способов работы. Первый ⁇ это сделать персональный сайт. Есть, если вы можете сделать сайт, или у вас есть сын, муж, брат, сват, который это умеет. А вот, у меня девушки, есть некоторые копировали сайт компании, вообще полностью. Покупали домен второго уровня и всей своей команде делали под домены третьего уровня, уже с их контактами. Можно сделать свои собственные. Есть очень много бесплатных сайт-конструкторов, на которых это возможно и достаточно легко. То есть тут нету проблем. Если же э, вы говорили, считаете, что раскручивать сайт – это выше ваших сил, или вы не можете его сделать, не переживайте, есть сайт компании. Зарегистрироваться на сайте компании можно только указав чью-либо реферальную ссылку или логин. То есть попадание человека на сайт компании, оно э, не, не, не дает возможность перехвата его кем-то другим. Соответственно, вы отправляете ему что? Обязательно две вещи. Сайт компании и свою реферальную ссылку. Каждый, кто зарегистрирован на сайте, имеет э, в личном кабинете свою реферальную ссылку в разделе «Мои мои ссылки», насколько помню. копируете отправляете. И человек, заходя по вашей реферальной ссылке, не попадет никуда, кроме вас. Потому что если у вас, вы отправляете человеку просто логин. Можно все, что угодно. Не так записал, не так запомнил, опечатка. Попадает в другую структуру. Потом вы его долго ищете через администрацию компании. Вот. А если вы отправляете ему уже готовую свою ссылку, то никуда мимо он не пролетит. Сайт, естественно, предупреждаю тех, кто хочет сделать сайт, вот просто так без, рассудки, без раскрутки сайт не работает. Это, он работает не больше, чем ваша реферальная ссылка. То есть, когда вы его отправили человеку, он получил, он посмотрел. В такой же вероятностью он подпишется без всякого сайта, если вы ему отправляете, например, файл каталога, файл файл-маркетинг-план. И, например, отзывы и несколько роликов. То есть сайт нужно, прежде чем сделать, думать, как вы его будете раскручивать. Чем выше его рейтинг в Яндексе, в Гугле и в других поисковиках, тем больше шансов, что именно к вам попадет человек. Вот. Есть еще одна особенность. Большинство лидеров работают сами на себя. Сайт сделал и один телефон, одна реферальная ссылка. Он работает только на себя подписываю в первую линию. Вот, не будьте жадными, делайте, как я. Я размещаю всех активных региональных лидеров, их реферальные ссылки, их э, телефоны, и потом спокойненько народ спрашивает меня, ты мне поставил новичка, да нет, не я поставил через интернет, зарегистрировался по твоей ссылке. Вот, то есть это приятные подарки твоей команде, ну и пусть упадет не в первое поколение, пусть упадет в четвертое, в пятое, во второе, в третье. Все равно это ваша команда. Потому что если человек, например, из Норильска, захочет зарегистрироваться, где он будет искать в интернете спонсора? Если, например, ему продали флоревит на выставке по здоровью, он, которая длилась три дня, он получил результат, и дальше он хочет купить еще, он ищет где? В своем городе. Поэтому если у вас на сайте много регионов висит, это большая степень подписания. Потому что, особенно если вы сами живете не в Москве. Потому что из Москвы можно отправить куда угодно, с главного склада. А если вы живете в деревне на три дома, и телефон этой деревни, и адрес, то, естественно, ваш рекрутинг будет равен нулю. Если, конечно, не из соседних деревень. Поэтому, чем больше ваших региональных партнеров, особенно из крупных городов на вашем сайте, тем выгоднее и вам, и им. Всем хорошо. Вот Следующее. Где можно брать людей в интернете? Это первые социальные сети и группы в них. Вот моя страница ВКонтакте. Что там висит? Там висят видеоролики. Там висит информация о компании. Там висит ссылка на мой сайт, моя реферальная ссылка. И вот чем больше видеороликов и комментариев к ним, любые люди, заходя к вам на страницу, они смотрят. Им не надо искать сайт компании, они видят ролик уже здесь и сейчас. Имея такую страницу, имея раскрученный контакт мужа. Я спокойненько сижу и жду, когда кто-то из его знакомых зайдет ко мне на страницу, заинтересуется и сам позвонит. Такое тоже бывает. Дальше, что в социальных сетях мы делаем? Мы занимаемся поиском новых контактов. Если ту или иную социальную сеть вы используете только для общения с родными и друзьями, то знаете, если вы не заведете себе новый аккаунт специально для сада, Скоро вы не найдете в своей социальной сети ни друзей, ни знакомых среди тех тысяч человек, которые у вас там будут. Соответственно, заводим новый аккаунт, называем себя, например, «Я, Маша, лидер сад» или что-нибудь другое. Фотографии покрасившие, лучше из каких-нибудь круизов, путешествий, из отелей хороших, рядом с машиной, пусть даже не своей. Работает также, в принципе, как «Калаш мечты». То есть можете сфотографироваться возле особняка соседа, Никто же не, не узнает, что это не ваш, особенно если вы живете в деревне на три дома, куда никто не приедет. Показать себя успешным, красивым, стильным, удачливым. Позитивная фотография. То есть никакого натяя и негатива. Дальше мы добавляем в соци... себе в контакты как можно больше людей. Кого мы ищем? Мы можем, например, взять, набрать, например, Амвей, Россия, Москва и всех, кто высвешивается занимающихся вот высвечиваются. Мы ищем компании, людей из компании двух вариантов. Тех, которые новые на старте, на взлете, мы не ищем. У них чеки и так растут. Если это лидер, он хорошо живет в своей компании. Если это говорится, какующий человек, то он не у нас будет. Нам интересны те лидеры тех компаний, которые идут на спад. Всякая компания имеет четыре э, стадии. Сначала взлет, дальше уже замедляющийся новый рост, все равно хорошая динамика, дальше период стагнации и период спада. И вот те компании, которые на периоде стагнации и спада, и у которых за маркетинг-план заведомо хуже нашего, мы берем практически любую классическую компанию. Потому что если человек работает в бинарах и только в бинарах, если бинар с хорошим маркетингом, то в классику он не пойдет никогда. Минарщики у них особая порода. Те, кто любит пирамиды и матрицы, у них тоже свой взгляд на мир. А вот классические компании, вот, э, которые, у которых маркетинг-план одна треть нашего, как я всегда говорю, и ваша компания работает на одной трети нашего маркетинг-плана. И хотите узнать, какие еще две трети можно с того же товарооборота снять? Им сразу стало интересно. а как с того же товарооборота в два раза больше, в два с половиной снять денег? Неужели это возможно? Да, возможно. И вот тогда уже с человеком мы общаемся. Мы его добавили в друзья, он нам ответил. Не отвечают, но и бог Значит, контакт первый установлен. Потом задается вопрос, а чем ты занимаешься? А Как у тебя дела в твоей компании? В интернете лучше искать сетевиков. Конечно, на нашу рекламу могут прийти простые потребители, но если они не в шаговой доступности, с ними работать достаточно сложно. Его надо убедить. Его надо облизать, как кошка-котенка. Ну и у вас нет времени, чтобы этим заниматься. По интернету мы ищем именно уже сетевиков, которых надо либо немного дообучить, либо они уже готовы, они все и так знают. Надо просто показать, как их методики приработают применительно к нашей компании. Тогда получится все хорошо. Вот нашли, разговорились, Например, Иван, как у тебя дела, например, там компания на О? Ой, ой. Человек маленький, косметики на рынке много. Что же мне делать? Так надо найти продукт, который эксклюзивной конкуренции нет. А где его сейчас найдешь? Как ну, вот я принимаю, вот у нас аналогов на рынке нет, флоревита. Единственные биорегуляторы межклеточного пространства, который не конкурент ни вашей косметике, ни даже фептидам того же Ховенсона. Потому что врач из моей команды проводил э, свои знакомые с военно-медицинской академией, сейчас проводится эксперимент где применяются наши флоревиты как э, транспортное средство при применении То Кобинсона. Там пептиды они работают достаточно тормозно. Потому что клетки у каждого, для того, чтобы дойти до клетки, нужно пройти через межклеточное пространство. Оно у каждого человека по-своему, зашлаковано, забито и так далее. Если проводимость нормальная межклеточного пространства, то пептиды все работают неплохо. А если человек зашлакован, если межклеточное пространство грязное, то информация пептида не может до него достучаться, просто дойти до клетки. Когда начинают применять сочетание с флоревитами, получается великолепный эффект. Очищенное межклеточное пространство пропускает через себя информацию пептида, то есть на тот же орган берется и флоривид и пептид, например, или немецкой компании забыла название, или фабинсоновский, или любой другой. Купер, как мне сказали врачи, работает в три раза сильнее. То есть это не просто один плюс один, это один кубер. Вот такая вот. То есть мы не конкуренты никому. Даже фармпрепараты, любая аллопатия при применении совместно с нашими кидами великолепно работает в несколько раз сильнее. Поэтому вот, когда человек это понимает, что и его бады, его косметические средства, вот вот сейчас беседовала с докторами своей команды. Я говорю, вы какой-то крутой крем купили или пластику сделали, а ей ну, за 60. Она говорит, нет, не делала, ничего. Это, это, это Вот виаргоны так работают. Я была просто поражена. С минимум 10 лет минуса за, сейчас скажу, март, апрель, за два с небольшим месяца. У нас марков проекты. То есть вот так вот работают наши. И те же сетевики из косметических компаний, мы им объясняем, что, милые, ты предложи человеку, который говорит, нет, у тебя дешевая косметика, я пользуюсь вот крутой за 10 тысяч. Хорошо, лучше купи мою недорогую и Виаргон номер один и 21. У тебя будет намного больше эффекта. И сетевик получает прибыль по двум компаниям из одного клиента, которого иначе клиентом у него не был, И все получается хорошо. То есть тут главное человеку показать его выгоду. Вот, вот пример одной из рассилок в Одноклассниках, как я отправляю человеку из другой сетевой компании. отправляйте всем и смотрите. Тут уже действительно кто среагирует, кто не среагирует. Вы среагировали хорошо, не среагировали – да, нет, следующее. Интернет – это такая вещь, где статистика, вот если брать холодные контакты, один из ста. Наши знакомые один из десяти, а здесь один из тысячи. Но если вы используете ресурс, например, с объявлениями или форумом, где посещают тысячи человек в день, почему бы одному не упасть, но ну, пусть не каждый день, пусть хотя бы раз в три дня кто-то может к вам упасть, отрабатывая всю ту же самую статистику. И тут очень важно человеку спросить, что тебе важно, Здоровье или деньги? Если человек говорит, мне важно здоровье, значит, говорим про флориевита. Если деньги, говорим, что у нас есть уникальный продукт, на котором можно заработать хорошие деньги. Показываем маркетинг. Вот тематические форумы. Я лично беру примитивно Яндекс форумы здоровья. Высвечивается определенное количество форумов. Я смотрю те, которые лучше посещаются. Если форум посещается, например, один раз Одним человеком раз в месяц. Там будут наши клиенты, идти не будут. А вот первая двадцатка-тридцатка форумов, она вполне интересна для нашего рассмотрения. Вешаем там аккуратно. Очень хорошо, они любят банить. Зарегистрировались. Обычно лучше вешать телефончик или в личную переписочку, или реферальную ссылочку. Потому что если вешаем сайты, меня уже вчера два раза забанили. Ну и бог с ними. Найдем другие форумы. И вот комментарий, человек пишет, хочу похудеть, хорошо, я пишу, вот, рассказываю про свою диету, я пишу, лучше добавить аргончики наши, такие-то, такие-то, такие эффект будет хорошим, и при диете, и даже без нее. <как> вот тоже интересно, вчера посмеялась, это уже чисто смех был, конечно, тоже с таким же малышом, как у меня, пишет, как же ему, его отучить от груди, и так пробовал, и так, и мазался, и зеленкой и невкусными и так далее, вот говорят полынью можно. Я ищу, тут я, я уцепилась в слово полынь и подумала флагбит 24. Соответственно, я пишу, что у меня такая же проблема, малышу будет и 4 месяца скоро, а он до сих пор это, ночью без меня не обходится, до сих пор сосет, что делать? Вот. Ну, я пишу, ну, вот, наверное, кто-то нам подскажет, у меня такая же проблема. По поводу полыни, если вы выпьете полынь, оно как раз прогонит паразитов. Для ребенка вряд ли будет. Даже это, если он у вас такой сосучий, то он выпьет полынное молоко. Я вот своих даже флаговидом полыни лечу. И опять же ссылка на сайт. Дальше женщина, что ей заинтересуется, что такое флаговид полыни. Она заходит на сайт и, возможно, попадает как раз по реферальной ссылочке сразу на регистрацию. Есть, вот такие вот на форумах побольше юмора. Больше юмора и старайтесь нестандартно обыграть ситуацию, потому что стандартные комментарии, они всем уже надоели. Когда все советуют одно и то же, это никого не интересует. Соответственно, пусть ваши комментарии выделяются. И в идеале тоже вот реферальная ссылочка или свой телефончик, то есть каким-то контакт или e-mail, какой-то контакт, чтобы человек мог вас найти. В одном из предыдущих проектов у меня было 15 филиалов, подписано только по интернету. Почему? Потому что народ искал китайскую определенную продукцию для женщин. Вот. В регионах цены ее завышали в 2-3, то есть в 4 раза. Они искали, где дешевле. Они <соспитут> натыкались на мои объявления в интернете. Объявлений было много, очень много. По сайтов мало еще сделали. Там было сайтов полно. Соответственно, можно конкурировать с теми, которые на платной раскрутке. Было сложно, попасть в первую десятку вообще невозможно. Соответственно, оставалось объявление на посещаемых ресурсах. У нас пока таких проблем нет, объявлений пока тоже нет. Поэтому каждое объявление фиксируется Яндексом. и Когда человек набирает слово, например, или Виафтан, ему высвечивается вся информация, все, что кто об этом писал вообще где-то. Поэтому и форумы в том числе. И таким образом к вам люди будут попадать из ниоткуда. Есть очень интересная тоже критерии. Место работы это чаты пирамид и других MLM-компаний. Когда ко мне в скайпе добавляются люди, они, я никогда никому не отказываю. Многие предлагают мне какие-то проекты, часто пирамиды. Я говорю, отлично, отлично. Это можно я к тебе подключу, к, их, к нашему чату? Я говорю, конечно, конечно, обязательно. А дальше мне самой некогда. Маленький ребенок, большая структура, и в офисе лекции читаю. Я обычно в чат э, запускаю двух-трех своих партнеров, которые мне плачутся и говорят, людей у нас мало. Вот. Соответственно, на один чат 2-3 человека, если там, 10, э, если там 100 контактов, недостаточно дальше человека добавляете также к социальной сети видите виде то что пишет в этом чате и добавляете Я иногда вот спам рассылки в чат бросаю после этого народ добавляется и сам спрашивает а что это такое Вот разные рассылочки и текст надо естественно менять потому что если текст один и тот же везде это неинтересно это говорит о том что фантазии удающего такие объявления мало по-разному немножко обыграли, слова подобрали, поиграли с текстом, с формой. И обязательно там реферальная ссылочка, либо телефон, либо сайт какие-то, либо e-mail, какие-то ваши контакты. Чтобы человек вам, который заинтересовался, мог вас найти. Можно прямо в чате в чужом спаме. Вот, но это, правда, чревато. Если пирамидальные, то ничего, а вот чата других компаний, они те, кто начинают спамить, удаляют. Поэтому мы добавляем оттуда людей. И общаемся с ними уже, естественно, в приватной личной переписке. Вот. А где еще брать народ? МЛМ-базы. Вот это вообще клондайк. Когда мне кто-то говорит, у меня нет людей. Слушай, хочешь, я тебе дам базу, где несколько тысяч контактов, а то и десятков тысяч. И только я обзвонил. Вот это МЛМ-база. Как попадает человек в МЛМ-базу со своими данными? Она, естественно, позиционируется как база, в которой человек ищет себе спонсора. Вот. То есть, например, человек решил подписаться в какую-то определенную сетевую компанию и ищет себе спонсора через интернет. Мы это сейчас знаем, что подписываться он будет либо под того, кто лидером себя зарекомендовал, либо под того, кто сайт сделал поинтереснее, покрасивше и пообещал, что сделает и ему тоже такой же. Но большинство наивных людей думает, что вот сейчас на вот MLM-баз когда-то было 2-3, сейчас их несколько сотен. И вот он размещает свои резюме на одним из этих баз и думает, сейчас прямо новички ему посыплются. Я когда-то тоже делала. И вот, что интересно, через MLM-базу ко мне за почти 10 лет в сетевом маркетинге не подписался ни один человек. Она не работает для рекрутинга, поэтому свои резюме там оставлять совершенно нет необходимости. Хотя можно. Почему? Эта база на самом деле существует для таких перехватчиков, как мы, которые решили поискать себе первую линию в интернете. Мы открываем и ищем какую-то компанию, ведущую на спад. И мы видим определенное количество лидеров. Особенно нам, мне нравится, когда последние резюме год-два назад, то есть до того, как начался спад. Я звоню по этому резюме, там телефон есть обычно, и спрашиваю, например, Ивановна, как у вас в компании такой-то, ой, говорит, все плохо, и у вас старое резюме, вы также активный лидер там, нет, все разбежались, бонусы не платят, так, и так далее, и вы уже нашли себе альтернативу. Нет, не хочу, искать не буду, так, как, а со здоровьем все идеально. Нет, нет, там голова болит, давление скачет, слушай, вот у нас есть и здоровье, и бизнес в одном флаконе. И после этого вы берете у человека его e-mail, Skype, и дальше уже идете, работаете напрямую. То есть все, кто там висят, как минимум начинающие сетевики. Лю, людей делены на две категории. Первые относятся положительных к сетевому маркетингу, вторые – отрицательные. Но в принципе у любого явления и у любой политической ситуации, у любой партии, у любого продукта даже, есть сторонники и противники. Одни любят воду обычную, другие газированные. Одни коммунисты, другие там, либералы. Вот. Вам нужны те, которые лояльно, минимум лояльно относятся к сетевому маркетингу. Потому что есть те, которые кричат секс и сетевой маркетинг не предлагать. Ну и не будем предлагать. Зачем нам время тратить? Мы можем, если это ваша кума или подруга, мы можем годами их переубеждать, тратя время впустую. В интернете вы этого человека видите в первый раз, и от его мнения о вас и о вашем предложении в вашей ничего не изменится. Соответственно, здесь есть те, которые говорят, либо они им хорошо тем, заниматься тем, чем они занимаются, либо они готовы к новым бизнес-предложениям. Есть такая фраза, вы готовы к новым бизнес-предложениям? Да, готов. А что у вас есть? И дальше диалог. Если у человека все отлично э, и компания не связана со здоровьем, например, это косметика. Или, например, это бытовая техника, или это какие-нибудь там посуды. Мы говорим, смотри, вот даже ты станешь лидером своей компании. У тебя все хорошо в финансовом плане, но ты настолько вымотался, у тебя уже нервы не в порядке, стрессы постоянные. Займись своим здоровьем, вот у нас есть такая продукция. Не хочешь строить бизнес, да не строй ты его, пожалуйста, милый, дорогой. Я тебя в виде потребителя буду консультировать, любить, оценить и уважать. Наша задача, чтобы человек пришел, взял продукт и получил результат. Когда он его получит, тогда уже автоматом он пригласит всех своих знакомых и скажет, слушай, у меня было давление, каково по пять раз день, теперь у меня все идеально, смотрите, вот пиаргоны первые, десятые и семнадцатые. Хочешь, возьми себе, у тебя тоже все будет хорошо. Поэтому в малым базах мы ищем как раз людей, которые будут с нами. Там еще фотографии. Должны, нам лицо на фотографии и в социальной сети и в МЛМ базе нам должно как минимум нравиться или быть хотя бы приятным. Потому что если мы увидим рожу как призрака оперы или как у Фредди Крюгера, я не думаю, что будет приятно общаться с такой красотой. Поэтому если вы увидите там, красивого улыбающегося мужчину или приятную женщину, вам хочется, знаете, вам просто внутренне настройтесь на волну человека. Вам хочется ему улыбнуться. Вам хочется, чтобы он был с вами. Значит, спокойно звоните. Научитесь быть именно чувствительными. Тонкость работы в интернете к тому, чтобы позвонить человеку, находящемуся именно в тому человеку, которому предложение ваше нужно. Вы можете, например, обратиться к Богу с молитвой. Господи, пусть я сегодня обращу внимание в MLM-базе только на те анкеты, кому будет нужно, действительно нужно мое предложение. Кому я смогу помочь. Поправить здоровье или финансовое положение. То есть вы ставите вот некий фильтр, по которому ваше внутреннее я будет отслеживать, готов человек принять информацию или нет. Соответственно, не будет посыланий, не будет обломок, не будет э, таких выражений, когда стали вы все уже звоните пятый раз». МЛМ-базу еще, как таковую, сильно никто по нашей компании не эксплуатировал. Вот у меня там был знакомый один, лидер компании Едроша. И вот рассказывал, что все набросились на MLM-базу. И мне лично еще древний резюме из Reflame 2006 года звонит, говорят, ты занимаешься им? Я говорю, да нет, уже, я уже я занимаюсь давно другим проектом. А вот ты про это слышал, да слышал я уже там 10 раз, ты уже 25-й. Вот. У нас таких отзывов не будет. Потому что у нас еще никто этим не занимался, бас полно, и даже если каждый из наших партнеров, но не подписанных, выберет себе 100 человек для обзвона, <coughs> еще больше половины, находящихся в базе анкет, останутся не Доски объявлений. Доски объявлений для того, чтобы повесить такую вкусную затравочку, вот вчера вывесила. Нам нужны доски объявлений, которые входят по рейтингам поисковиков первые 20-30 штук. Почему? Потому что если доска объявлений не посещаемая, сюда никто не зайдет читать ваше объявление. Тем более оно нестандартное, получается. У нас не в отдел недвижимости, не в отдел бадов, не в отдел продуктов питания, не в отдел одежды нас, как говорится, вотмуть невозможно. То есть у нас вот нечто такое пограничное между фармацевтической промышленностью, здоровым образом жизни и предложением бизнеса. Ищите соответствующий раздел, и вот так вот эти объявления как раз, они как раз дают хорошую цитируемость сайтом, если они, сайт у вас есть. Вот это как раз пассивный рекрутинг, чем вкуснее доска, чем необычнее объявления, потому что на одну и ту же тему может быть объявлений много, например, 10. Куда звонят? По самому необычному по тому, которому зацепило. Вот Есть база данных у ваших знакомых. Есть база, которая у вас в телефоне. Закрываете телефонный список и видите Вася, Петя, Маша, сосед Иван и так далее. Это те, кому мы звоним по теплым контактам, приглашаем в бизнес. Техника телефонного обоя, о которой уже говорили. Здравствуй, Маша, Ты готов, э, есть тема для разговора, давайте встретимся. А что там такое? Тебе интересует что больше, деньги или здоровье? У меня всего минута, чтобы тебе рассказать о чем-то одном. Деньги. Хорошо, квартиру хочешь купить за год, за два? Хочу. Значит, давай встретимся, покажу, как. Я ж не буду тебе цитировать всю таблицу маркетинга по телефону. Или нет здоровья? Слушай, без лекарств восстанавливается давление, зрение и все остальное. Хочешь? Да, пойдем, там лекция врача будет. Вот весь разговор. В минуту уложились, пригласили знакомого. Как же быть с теми, у кого давно телефоны поменялись, но у вас остались скайпы и емейлы. E и база данных вашего скайпа и почтового ящика, она тоже кажется, может сослужить вам хорошую службу. Это гибрид холодного и теплого контакта. С одной стороны, это люди, с которыми вы, может быть, сто лет не общались, но это те, которые вам когда-то написали, или которым когда-то написали мы. И в базе данных почтового ящика у нас сохраняются все e куда были отправлены или откуда были получены наши письма. Соответственно, мы составляем текст рекламного объявления. Это, это, текст приглашения. И что делаем? И набираем букву А. По И все эмейлы, e содержащие букву А, у нас тут же высвечиваются. Мы выбираем тех, кого мы хотим отправить. Например, на mail.ru можно одновременно 30 писем отправить одинаковых. Потом еще раз переотправить, еще 30. Посидели полчаса, отправили 300 писем. Все отлично, хотя бы несколько, на несколько придет ответ. Вот. И в скайпе то же самое, маленькая затравочка, сайтик, рефер, ссылка, ролик. Больше трех роликов отправлять не советую. Потому что я отправила одной своей партнерше 10 роликов, а она говорит, слушай, я что, до скончания века их смотреть буду. Нет, ты посмотри вот этот, этот и этот. Чтобы не было, отправляем какой-нибудь из вебинаров Краснова, потому что мы не знаем, если не, не помню человека, кто он там, врач, ученый, научный и так далее. То есть мы отправляем обычно один лидерский вебинар и двух врачей. Например, Витикова и Краснова, или Викторов. И человек все получает достаточно информации, он смотрит ролик, он читает файл, либо отправляем ссылочку на ту страницу сайта нашей компании, где висят все научные работы. Почему я всегда говорю сейчас Краснова и Рытикова одновременно? Когда рассказывает Краснов научным языком, бабушки этого не понимают, но чудесно понимают все, связанные с наукой, и все врачи, они просто в восторге. Когда рассказывает Рытиков, бабушки понимают отлично, они все в восторге, но ученые и врачи, они говорят, слишком примитивно просто, это у вас какая-то такая, не совсем серьезная вещь. Поэтому, ну, он рассказывает, он рассказывает для аудитории бабушек. Поэтому отправляем ролик и того, и другого. И там уже каждый сам решает, какой ролик он будет смотреть. То есть, если ему кажется, просмотр слишком заумным, научным, он выключит, переключится на Рытикова. Если же наоборот, он делает наоборот. И обязательно вот эти вот ссылки на научные статьи, то это действительно много лет научных исследований. Это не такая штучка, как в некоторых в компаниях однодневкой. Что-то сделали, быстро сляпали, в продажу пустили, работает, не работает, деньги сняли, ускакали. То есть показываем именно фундаментальную научную подоплеку. И, естественно, каталог и комплексное применение в электронном виде. Потому что мы не имеем возможности каждому подарить каталог, книжку комплексного применения. Не только потому, что 180 рублей стоит этот комплекте, но и потому, что просто банально переслать куда-то по почте будет идти неделю в Эндероль. Лучше спокойненько отправить его в электронном виде, и человек получится через несколько секунд. Вот у пример письма. Вот, вот прикрепленные файлы и письмо человеку, врачу, чтобы заинтересовать врача. Текст, э, некоторые говорят, дай мне свои тексты. Текст должен идти от вашего сердца, он должен быть прочувствованным. И только тогда, когда он прочувствован, он работает. Потому что когда мы цитируем кого-то, э, люди на другом конце провода или на другом конце интер, интернет-провода, интернет <coughs> они чувствуют, что мы говорим и своими словами. Легче сказать, э, лучше сказать меньше, проще, но сказать от сердца и свое. Те, кто интересуется именно созданием интернет-рассылок, могут именно их использовать для К примеру, у кого-то есть уже рассылка по здоровому образу жизни, у кого-то какая-то эзотерическая, у кого-то какая-то научная. То есть, в принципе, сюда подходит любая рассылка, если человек ведет любую рассылку. И в конце он может писать. Смотрите, вот такая информация, вот э, Флорита Емского и ссылочка на либо сайт компании или на свой, реферальная ссылочка. Если вы хотите начать ввести научную, э, ссылку, но не знаете как, делается очень просто. Нам нужна целевая аудитория, те, кому интересен здоровый образ жизни. Соответственно, что мы делаем? Мы неделю примерно в свободное время по часу по два в день листаем в интернет, поисках интересных научных всяких и так далее познавательных научно-популярных статей по здоровому образу жизни. Например, как там лечиться водой, как там э, очищать организм касторовым маслом. Есть, вот эти вот статьи мы накачиваем в отдельную папочку. Чтобы не привлекли нас за э, плагиат, мы цитируем внизу источник такой, например, «Лента. РУ там, или Одноклассники Ру» и так далее. То есть Мы должны указать источник, откуда взята нами эта статья и сохранить авторство. Закачали, сделали, например, 20 таких вот интересных рассылок. Дальше мы что делаем? Мы регистрируемся э, в базе рассылок, Это, пишем краткое резюме, о чем будет рассылка, про сетевой маркетинг мы молчим. Молчим примерно 5-10 выпусков. Дальше мы рекламируем свою рассылку, вот у нас я начала вести рассылку по здоровому образу жизни. Кидаем всем нашим друзьям, знакомым и так далее. Вот, рекламируем на форумах, что вот смотрите, рассылка по здоровому образу жизни, народная медицина, в принципе Вестник ЗОЖ очень хорошо работает. То есть вот эти вот народные рецепты, когда люди делятся друг с другом. И вот сделали, например, то есть никак не должно быть это связано с сетевым маркетингом. Никто не понимал, что это всего лишь рекламный ход. С этого типа нам делать нечего, и мы решили просто собрать народные рецепты в интернете и мы видим да, нашу базу подписчиков сначала там 10 человек 5 10 человек потом 100 200 То есть, в принципе вот такие вот когда ваша рассылочка становится интересной людям и они шлют ее друг другу и подписываются на что вас звездный час набрали хотя бы 100 200 подписчиков и потом аккуратненько так сказать вот говорят пишите например вот чистка печени этим лимонным соком и оливковым маслом. Описывайте эту чистку. Вот. А дальше пишите свой комментарий. Я пробовала, пробовал, мне понравилось. Но не всякие это выдержит, А если человек старый, слабый, или если ребенок, он вообще не, не сможет это сделать. Есть более простой способ восстановления печени. Пример флоревит номер пять. Сочетание с фларевитом номер один. И дальше это ссылочка. А, или, или, например, либо ссылочку на сайт, либо если кому-то это интересно, тема флоревитах напишите нам, и следующая рассылка будет посвящена флоревитам. И вот вы видите, в принципе, вы даже можете сделать вид, что вам написали. И думать от себя. Никто же не знает, сколько человек подписано и каких зовут. От себя парочку писем, например, ой, пробовал чистку, мне не понравилось. Расскажите о флоревитах, песни пора уже почистить снова. И вот такую вы рассылочку. То есть раз про флоремитики, так ненавязчиво, мягко и так далее. И на сайт компании, там про маркетинг сетевой ничего не сказано. Нет маркетинга и так далее. А потом вот есть возможность, где можно купить, начинаются вопросы. А вот вам нужно по 1250 или по 750, вот зарегистрируйтесь. А тут вообще есть возможность покупать это все, иметь бесплатно. Если так получили, расскажите знакомым. Мы работаем по принципу сарафанного радио. Не грузите простых потребителей сразу маркетинг-планом. Сетевику его можно рассказать и нужно, и необходимо. Делать все расчеты и просчеты. А обычного потребителя не надо им мучить, потому что вы тем более еще не знаете, кто перед вами. Любит он сетевой, не любит. То есть человеку надо всегда выяснить, что ему важно. Деньги или здоровье. Кому-то в первую очередь продукция, кому-то слово продукции и сразу переходим к маркетинг-планам. тогда он будет счастлив, что вы сэкономили его время. А продукции, вот слайдик, кто такие Ямсковы. Вот, то есть, в принципе, о продукции достаточно трех картинок. Вот Петров Александрович, вот Виктория Петровна, вот они изобрели такую красоту. Вот что такое флоревиты вообще. Есть, э, от, э, отличие их от э, всего что есть на рынке. И дальше рассказали обязательно про нашу сопутствующую продукцию. Потому что лично я клюнула на серотониновый активатор. что Он снимает хроническую усталость, боли в шее и боли в спине. Мне, беременной женщине, уже на последнем сроке, было очень важно, чтобы спина не болела, и чтобы доносить нормально и родить спокойно. <coughs> что дает результат? Все беременные женщины, кто у меня пробовал, все родили без разрывов, без особых проблем. Если активатор не снимали, то себя на ну, не доставляет, то ее практически без боли. Потому что если рода это для женщины жуткий стресс, напоминается на всю жизнь именно адской боли. Если боли нет, это приятный момент долгожданная встречи со своим ненаглядным малышом. <coughs> Помогите женщине сделать приятную ее встречу, первую встречу с ее дорогим мальчиком или девочкой. Вот. А тем, у кого плохое настроение злобные раздражительный и так далее, великолепно помогает наладить контакты с окружающими. Потому что он снимает раздражительность, человек становится более позитивным, серотонин начинает вырабатывать нормально, и получается, говорится, вы делаете подарок не только ему, но и всем его окружающим. Как рассказывал Гиларий Константинович, наш президент, он встретился с одним знакомым, который обладал не самым лучшим характером. Рассказал про активатор, тот сказал, не верю. Хорошо, мы в следующий раз встречаемся по-любому через три дня. Возьми, либо принеси его обратно, либо принеси денежки. Он приносит деньги на два. И сказал, я меньше стал жену есть. И просадца надо мочаться. Настроение улучшилось, а у меня сын такой же. Никак не женится, никому он не нужен. Вот давай еще один активатор, подарю я сыну. Может, он женится, и я наконец стану дедушкой. Мужчина-то он без невестки то дедушкой не станет. Соответственно, он начал думать о продолжении своего рода. Вот, вот новиночка тоже, о которой всегда надо говорить, крем э, экспансии свежести. Что он делает? Он убирает патогенную флору с мест нанесения. Не заживающие язвы, какие-то мокнущие, дистрофические, кстати. И самое банальное для здорового человека намазали подмышками. Там позиционируется, что сутки нет запаха, проверяла ради интереса, не сутки, целых двое суток нет запаха. Воспользовалась, побегала целый день, устала так, что отвалилась без душа, проснулась на следующий день опять бегать, бегать, бегать, и к вечеру второго дня обнаруживаю, что запаха так и не появилось. Нормализует микрофлору кожных покровов. О, у женщин, там у них большие ну, как бы сказать, ляжки, между ног потеет. И тогда даже о прелости, когда летом они трутся друг об друга. Вот, человек страдает, запах неприятный, решаются вот эти все вопросы. Кто-то неудачно сходил в бассейн, в фитнес-клуб, аквапарк, принес грибок кожный. То же самое. У детей потничка, у маленьких. У пожилых, у старых людей, которые уже <coughs> лежащие у лежащих больных после операции, о прелости не возникают. А если уже возникли, то убирается. Вот в таких вот вещах. Еще есть фалосил и Решаются интимные проблемы мужские и женские. Рен прямо бюст, подтягивается грудь, восстанавливается упругость, особенно когда после кормления или возрастная. Все, бюст особенно большой, он начинает принимать форму как в молодости. Сейчас вода корейская у нас тоже лечебная. Будет много интересного, обещают э, косметику с фиаргонами. То есть обо всем вот этом народу рассказываем. И если даже кто-то придет сюда не на флоревиты, он придет, например, на этот же крем или на активатор, а потом, услышав от других людей, он начинает уже проникаться и пробовать все остальное. Все В любую сетевую компанию человек приходит в первую очередь на какой-то один продукт, который близок и нужен ему, необходим прямо сейчас. А все остальное нужно уже опробует, всегда по мере своего нахождения в мире. Вот мы знаем, знаете, есть пословица: главное здоровье, остальное купим. Вот мы теперь знаем, где купить здоровье и как заработать на все остальное. Поставили цель и дальше идем, говорится, всегда завершаем наш вебинар, маркетинг планом. У нас вход в компанию хотя и бесплатный, но есть Одно ограничение: Бесплатно, на бесплатном пакете бонусы платят всего лишь один месяц и в половинном размере и только с трех поколений. То есть, мало ли, приехал человек у вас с Донбасса, дом разбомбили, жизнь негде снял на последние деньги где-то какую-то комнатку и говорит, мне деньги нужны были еще вчера, как я могу заработать сегодня или завтра? Приглашаю людей на платные пакеты на стартовый пакет с 5000 рублей, и 20 человек в вашей структуре из трех поколений дадут вам его бесплатно, потом взяли продукцию, если такая ситуация, что нужны деньги по зарез, продали ее, ну, оставили себе один флакончик, продали по клиентской, положили деньги в карман, дальше зарабатываем в полном объеме. Для того, чтобы иметь полностью со всего маркетинг-плана нам надо иметь 11 лично приглашенных на 5000 в первой линии. Тогда мы получаем с 7 поколений быстрый старт. Тот бонус, который начисляется ежедневно. До 10 числа он копится, но с 10 на 11 он начисляется весь скопом за первые 10 дней. А потом система обновляется раз в час, и постоянно мы получаем каждый час, мы можем получать зарплаты. Вот. И если из этих 11 Пришли разовые клиенты. 8 это разовые клиенты. Пришли, никого не привели, себе взяли, но потом, может быть, ходят еще по одному-два флакончика берут. И только три пригласили каждый всего по три человека. И у вас выстраивается структура 3, 9, 27, 81 и так далее, который дает вам 800 с лишним тысяч. Конечно, они все зарабатываются не сразу, но если посчитать, сколько мы заработали с момента подписания.. Вот оно так и выходит. Если структура растет более шустро, и пять человек у вас пригласят, хотя бы по пять. Хотя на самом деле такого не бывает. Кто-то пригласит, как я, больше 30, а кто-то пригласит одного или нет, кто-то двух, говорить тяжело. Ну вот если 5 по 5 из одиннадцати. 6 не работает, 5 работают. И у них то же самое. Хотя бы 5 и все работающие. То тут мы можем уже мечтать о Вилле на Канарах. 24 миллиона мы купим практически в любом точке мира хороший объект недвижимости. И еще сможем положить в банк, чтобы жить на процентах. Эта компания одна из немногих, где можно действительно заработать деньги. Только если работать. Знаете, некоторые говорят, ой, что-то мало получилось за первый месяц. Хорошо, вот ты пришел зарабатывать деньги например, продавцом в магазине. Сколько твоя смена будет? У вот. тебя смена длится 8 часов стабильно, 5 и 8, 40 часов в неделю ты стоишь у прилавка и торгуешь, например, колбасой, тебе платят за это 25-30 тысяч, mm. все хорошо, вот. а если ты 40 часов в неделю занимаешься проведением встреч, презентаций, телефонных переговоров, то тебе заплатят не 25 тысяч, а через месяца два ты выйдешь спокойненько на соточку вместе. А мы говорим, вот я сегодня сделал два звонка, вчера ни одного, завтра у меня человек придет на презентацию, подписал двоих за месяц еле-еле. Таких же. Соответственно, что получается? Знаете, даже если вот таких же, два за месяц, то в конце концов это будет структура, которая принесет вам не 24 миллиона, а все 50, потому что там-то считается всего 5 работающих в первой линии. В среднем 1 из 20, то есть 2 человека в месяц. За 12 человек, э, месяцев вы получите, подпишите минимум 24 человека в первую линию. Из них хотя бы 3, а то и 5, будут делать то же самое. То вот это вот статистика. Миллионы зарабатываются не сразу, а с течением времени. Вот. А если работать действительно по 40 часов, как на работе, по-моему, поставить себе цель, и найти таких же, которые скажут, а мы тоже готовы работать 8 часов в день даже не 8, 3 часа всего. 8 часов отработали где-то, еще хотя бы там ну, час-два в перерыве делали звоночки. Для того, чтобы ввела э, статистика, в Америке менеджер по продажам был успешен, он должен делать несколько сотен звонков в день. Для того, чтобы в России менеджер по продажам был успешен, он должен делать несколько десятков звонков в день. Но если звонок длится 2 минуты, то в принципе 10 звонков 20 минут, 20 звонков 40 минут. В сетевом маркетинге, если вы делаете 5-7 звонков в день, вы будете через год директором определенного ранга гарантированно. 5-7 звонков в день, 2 минуты на звонок по технике телефонного обоя. 10 минут. Знаете, вот скажите, у кого, честно себе ответьте, у кого из вас нет 10-15 минут в день для того, чтобы стать успешным. Даже если вы живете в маленьком-маленьком городке, обзвоните народ, пригласите их на вебинар. Каждый день вебинары. Если вы живете в деревне на три дома, пригласите их в скайп к спонсору. Спонсор проведет. Если вы не можете сами, вы еще сами не разобрались. То есть Только сделайте, пожалуйста, 5-7-10 звонков в день. И результат вы увидите уже если не в концу первого месяца, то в середине второго точно. <coughs> Бывают такие люди, которые говорят, вот у знакомых нет денег, у них нет пять тысяч. Ну хорошо, на полтора это на здоровье найдут, то есть два флакончика в месяц. Это минимальная норма для того, чтобы получить бонус по нашей компании. Если мы пригласили всего трех человек, бабушек, которые <coughs> говорят, а нам только два флакончика в месяц, и все пригласили только по бабушек. И только по два флакончика купили. Какие же там 3000 баллов, чтобы участвовать и держи же от товарооборота компании. Какие там стартовые пакеты. Всего два флакончика вместе. <coughs> в семи поколениях. <coughs> Получаете что? тогда вы увидите, что у вас появилось четвертое поколение, бесплатникам-то платят всего с трех поколений. Первый, второй, третий. С первого уровня 10%, со второго 7%, с третьего 4% вы тут же бежите покупать старт-пакет, получать 7. И вот тогда, если каждый пригласит по три и купит всего два флакона, ваша структура составит больше 2000 человек, и ваш бонус – пассивный доход. Вот этот доход как раз пассивный. То, что вы получаете даже в принципе с одной ноги. Даже одного пригласите активного. То есть не того, кто будет сидеть и ждать умовой погоды, а того, кому нужны деньги. И вот вы получаете с его объема, из шести поколений, его структуры. Когда определенные компании на А мне говорят, у нас пенсия, а у вас нет, или это у вас нет, а у нас пенсия. Потому что там они имеют 2% или 3% товарооборота директорской отделившейся группы, которую сначала нужно создать, а во-вторых удержать еще тот товарооборот такой же, получать за него а если не удержишь то все а у нас да подпиши ты одного активного в первую линию пусть он будет директора онлайнного ранка а ты будешь получать пассивный доход с его объема из шести поколений его многочисленной много тысяч структуры Значит, вот такой интересный маркетинг даже без всякого быстрого ставка ну а дальше еще третий вид бонуса который где-то примерно со второго-с третьего ранга директорского, точнее с третьего, начинает быть основным, <coughs> вначале у нас основной это быстро, новые люди входят. А потом вот этот лидерский бонус за руководство структурой. Он отличается от всех остальных, чем от остальных компаний, что он накопительный, и падение в рамках не происходит. Сделана структура накопительная. За любое количество месяцев 25 тысяч баллов. Сюда есть стартовые пакеты, входят в а последующие покупки. Получайте пожизненно 6% от оборота любой глубины. Сделали 100 тысяч, 9%. 312 и 750, 15. И вот так вот у вас как раз получается вот этот вот накопительный директорский ранг за какое-то время. В среднем народ закрывается за 4-6 месяцев. Вот, некоторые за 23. И что получается дальше? А дальше уже ранги директора. От первого до десятого. Первый это 100 тысяч в месяц. 18%. А сделали 90, все равно ваши гарантированные 15 никуда от вас не денутся. А десятый ранг это 34 миллиона. Есть куда расти. И вот на этом ранге доход примерно по этому виду бонусов может составлять 2-3 миллиона рублей в месяц. Имеет смысл построить громадную структуру и наслаждаться спокойно отдыхом, вот сидеть где-нибудь на берегу океана, по скайпу вести презентацию на своей структуры, на, <coughs> нася, на груди значок директора 10 ранга. И вот во всех вот этих бонусов главное, не забываем про активность. В мае до 15 было, для всех остальных месяцах до 10 не пролетайте с активностью. Два флакончика в месяц, это самая профилактика, когда у вас все уже хорошо, чтобы это хорошо продолжалось долго-долго-долго. Когда люди потом говорят 12, 13, а мы забыли, а у нас новичок, ну что ж делать. Там два варианта. Либо систему ломать. Вот тестовые месяцы пока ломаются. А так легче всего, чтобы все 10 числа пришли, сделали активность и спали спокойно. Особенно, если у вас не только вы не только что пришли в компанию, у вас есть второе, третье поколение, первое. Кто-то вдруг кого-то пригласит, а вы активность сделали. У меня были структуры такие пролеты. А кто там работающий? А тут у него человек просыпается в третьем уровне и начинает зарабатывать деньги себе, а не спонсору. Потому что спонсор просто пожалел полторы тысячи на два флакона и подумал, что они ему не нужны. Не нужны подарите, Купите и подарите соседу, папе, маме и так далее. Вот и... Хотя бы вот трех в трех поколениях три человека у вас подпишутся с копом, вы уже отобьете этих трех флаконов. Не будьте жадны, не нужно вам, сделайте подарок. Вот, и ждем вас на следующих вебинарах.